Здравствуйте, друзья! Начинаем передачи из Узбекистана. Сегодня я хочу поговорить о том, что в мире очень много сверстывает эпидемия сахарного диабета. Детский есть сахарный диабет, номер один и номер два, это взрослый. Вот, инсулинозависимые, инсулино независимые. У нас программа, у нас программа практически одинаковая у натропатии. делать капитальный ремонт антитоксической терапия. Значит, время показало. Хочу вам сказать, что я учился у знаменитых ученых, у которых я забрал все секреты. Вот видите, вот эти ученые вошли в историю как самые знаменитые, как самые известные. Это и английские, и немецкие, и русские, и девольвационные еще и американские. Я, значит, продолжаю у них учиться. Естественно, я это все опроверил не только на себе, все эти болезни, включая сахарный диабет, но также опробировал на сотни больных, которые уже восстановили свое здоровье. У меня три ящика благодарности, это факты. Любой может прочитать там. И голосовые есть, и письменные сообщения. В течение 20 дней и первый, и второй не будут колоться и не будут пить химические таблетки. Так вот, смотрите, значит, практически когда ребенок рождается в роддоме, он уже рождается покалеченным. И надо его исправить. Вот эти... Подвывихи позвонковые, различные инфекции, которые он принимает во время беременности, шаблонные в роддомах травмирование и роженицу, и детей приводит к тому, что болезни начинаются с грудного возраста. Разные. И если это наследственно, может быть, он тоже излечивается – но только это занимает больше времени. Но значит, за 4 года в Узбекистане наши клиники доказали, что в течение 20 дней ребенок или взрослый получать химические лекарства не будет. Мы применяем специальные травяные настои из цветов, из листьев, из корней. Это уже тысячелетиями доказано. Об этом говорит пророк Сирахов в 38 главе. Бог создал лекарство из земли. И это зелье является основой всех заболеваний. Вот представьте себе, что мать-то во время беременности неправильно ела, пила, неправильно соединяла пищу. И вот, и она... Под передала уже наследственную слабость. Если у человека сахарный диабет или другие женские или мужские болезни, это даже не имеет значения. Кожная болезнь не имеет значения. Нужно делать капитальный ремонт и применять антитоксическую терапию, которую я уже практикую более около 50 лет. Значит, Представьте себе, что мы включаем аутолиз или аутофагию. Можете посмотреть. Значит, японский ученый получил новоисковую премию. Так вот, капитальный ремонт — это и есть терапия, где мы, очищая на клеточном уровне все органы ткани, Суставы, кости, все твердые, значит, кровь очищает. Вот это все. Человек состоит из газообразного, он состоит из жидкого и твердых веществ. И все нужно очистить. Это всегда при сахарном диабете у вас крытая печеночная и почечная недостаточно. Надо очистить тонкий кишечник, толстый кишечник. Вот этот печеночный заворот, вот видите, вот этот печё... он, эти клапаны все забиты. Вот эти клапаны все забиты. Вот видите, колеизмы, они только сегмоидную часть могут очистить, вот. а могут и прямую кишку. Но это очень недостаточно, видите. Вот в этих местах в этих происходит гниение, дисбактериоз и брожение гниения отравляет все органы и ткани. О чем нужно говорить? Теперь я хочу вам сказать, поражается сто эндокринная система. Вот эта эндокринная система, вот видите. Видите, стопроцентное при сахарном диабете, первой и второй форме, значит, поражается гипофиз, гипоталамус, эпифиз, шишковидная железа, мышечок, солнечное сплетение, печень, почки и, естественно, желчный пузырь, поджелудочная железа, Весь этот комплекс нужно восстанавливать. И вы не думаете, что надо восстановить только что поджелудочную железу. Нет. Надо комбинированную терапию для того, чтобы все органы системы, включая психику, обязательно будет психотравма, обязательно будут стрессы. Нужно антистрессовую терапию применять. Потому что если у вас отрицательные эмоции, у вас обязательно будет буксовать все эти, вот видите, железы внутренней секреции. Обязательно нужно их восстанавливать. Потому что вот эта эндокринная система, она связана с эмоциональной системой. Представьте себе, у вас гнев, у вас какая-то ненависть, у вас какая-то агрессия, недовольство, у вас страхи. У вас навязчивые какие-то идеи. Но ну, ни одну болезнь не вылечишь. Особенно, особенно сахарный диабет. Поэтому я работаю с командой. И мы даем нашим мастерам, которые уже со мной работали по 8, по 10 лет. Ну, представьте себе, что у нас нет конкурентов, потому что уже все доказано. Как доказать? Благодарные письма. Благодарные письма. Теперь смотрите дальше. Я вам большой штраф, если вы найдете кого-нибудь, который бы правильно питался при заболевании сахарного диабета. Я за все 50, -50 лет моего опыта ни разу не встречал. Родителей, мужчин, женщин, чтобы правильно кормили детей. Они сами неправильно питаются. И приучают детей. Военный врач американский, Хилтон Хотема. Он 52 книги написал. Сам 103 года прожил. Вот. Представьте себе, питался ягодами, питался овощами, фруктами и орехами. Вот и все. Жиры авокадо. Самые лучшие жиры, белки и углеводы, и все микро-макроэлементы, включая йод, находятся в орехах. Есть зеленые орехи, мы делаем лекарства. Вот когда орехи еще не поспели, фосковидные, когда можно резать орехи, там много йода. Потому что йода 100% не хватает. Везде сейчас пандемия гипофункции щитовидной железы. И при сахарном диабете обязательно надо восстанавливать щитовидную и парощитовидную железу. Надо восстанавливать все витамины, особенно витамин D. Надо убрать неорганические кальций, потому что он застревает и в печени, и в поджелудочной, и все клапаны восстановить организма, потому что они все перебоем. И вот эта желчь токсичная, она не выходит в 12 на кишку, и поэтому запоры. Даже люди не понимают, что такое вообще запоры. Если вы скажете, что у меня нет запоров, ты вы ошибаетесь. Вот. У животных после еды, через 2-3 часа у них испражнение. У нас тоже так должно быть. Потому что мы как животные на 50%. Хотя мы по образу и подобию. Так вот, представьте себе, что для того, чтобы очистить толстый кишечник, это вам надо знать, сколько времени, сколько месяцев вам надо для того, чтобы, для того, чтобы очистить толстый и тонкий кишечник. Для того, чтобы очистить желчный пузырь, это надо минимум 3 месяца. Три месяца минимум, чтобы восстановить. И потом пойдете проверьтесь. У врачей, у них вся диагностика. Вот. Но до этого бессмысленно бегать по врачам и смотреть, какие у вас анализы. Конечно, будут не, неправильные анализы. Вот. Неверные анализы. Потому что с детства шли, шли вот эти патологические процессы. Значит, вот видите, вот это вот добро, это гниющая масса. Представьте себе, у вас кровь, как помойная яма. Вот что, вот это 10-15 килограмм, если 25-30 лет человеку, вот где-то 10-15 килограмм минимум. У Эрвиса Пресли, знаете все Эрвиса Пресли, когда он умер, хирурги вскрыли, значит, взвесили толстый кишечник. Этот кишечник весил на 25 килограмм больше. Но чем питался Эрвис Пресли? Американской пищи, хамбурги, Макдональдс, франч фрайс, картошка с хлебом. Все там заклеено, друзья. И это по всему миру, понимаете? Это как бы сатанизм, что дьявол людей обманывает, и он сделает все возможное, чтобы вы продолжали мучиться, болеть и умирать позорной болезненной смертью. Значит, эти демоны не дремлют, эти шайтаны ваши. Поэтому верьте в то, что у вас на душе, у вас на сердце. Вас никто не будет обманывать. Наша команда, она уже опробировала все это в течение более десятков лет. Теперь я хочу сказать, что. Кстати, Джон Уэйн, этот голливудский актер, у него рак прямой кишки был, и он в Лос-Анджелесе, в Сидер-Синая Medical Госпиталь, он отдал 8 миллионов долларов, чтобы его вылечили, но слишком поздно, он умер. Он заплатил 8 миллионов за свою смерть. Если бы он нас лечился, мы бы его вылечили, потому что мы знаем, Главные причины, а их очень много, особенно в настоящее время. Пока причину не уберешь, все причины, их не 10, не 20, их сотни, и все надо убрать. Вот, поэтому и онкология. я написал много книг, одна из них – «Победа над раком». Там все секреты, чтобы не заболеть. А если заболел, что надо делать, чтобы вылечить? онкологии. Я вам хотел еще что-то добавить. Такие элементарные вещи, элементарные вещи. Значит, мы делаем специальный чай, антидиабетический чай. Мы делаем специальные манипуляции желудочно-кишечного тракта. Обязательно массаж надо делать. Мы делаем специальные обвертывание, обвертки, вот, для того, чтобы был физиологический покой и все яды, гной, слизь она выделялась через поры кожи. А также с потением э, нужно это делать значит, где-то или в ванне, вот в ванне со специальными травмами, или же в бане с вениками. Гарантия, но ну, если из ста человек 90 человек может быть полностью здоров. Повторяю, из 100 человек 90 с сахарным диабетом может быть здоров. Таким образом, друзья, вот возьмите, при сахарном диабете поджелудочная железа должна полностью отдыхать. Никакие даже овощные углеводы. Взял это все из Института сыроедов. Институт Средо Сан-Диего, пограничный город с Тихуана, Мексикой, где я работал. Так вот, представьте себе, тыкву можно есть? Нельзя. Кабачки вот эти тоже нельзя, тыкву нельзя, свехлу нельзя, кукурузу нельзя, картофель нельзя, гречка нельзя, все зерновые нельзя, хлеб нельзя. А что можно? Все остальное может. Когда вы поправитесь, потом вы будете есть правильно. Надо научить, переучить вас. Ну и, естественно, фрукты, ягоды – это тоже нельзя. Компоты, все сдобы, все, что относится к муке, ничего нельзя. А вот картофельный сок можно, капустный сок можно. Вот дальше. Цитрусовые нельзя. Вот. Молочные продукты. Самое лучшее – это кумыс. Но кумыс не все могут найти. На втором месте – козье молоко. Ну, а на третьем – это парное молоко. И можно простоквашу. Можно даже творог, когда поправить. Вот. Ну, лошадиное молоко – это кумыс. Скоро будет уже весной, в апреле, в мае. Вот. Парное молоко коровье не рекомендую, но как исключение можно. Если это парное, это 6 часов от начала доки. Итак, друзья, вот кокосовое молочко можно, миндальное молоко можно, это все сами делайте. Дальше, молоко из семечек тыквы можно? Можно. Вот как надо лечиться. Жидкое питание. Жидкое питание. Итак, друзья, будем заканчивать. Я могу много еще говорить, что мы ставим пиявки. Правильно. Куда надо ставить пиявки? Это тоже искусство. И хиджаму можно сделать, и пиявки можно ставить. И, значит, лечить не только тело, но и душу, но и эмоции на энергетическом, эмоциональном, на ментальном плане. И врачи этого не делают, поэтому ни одну болезнь не вылечат. Потому что нам надо оздоравливать, нам надо радоваться, нам надо исправлять неправильное мышление. Это наука о душе. Будем прощаться, друзья. Удачи вам, счастья и здоровья. До скорой встречи.